Монтируя очередной ролик и пересматривая его, я с ужасом обнаружила, что мое лицо все шире, шире, шире, шире. Всем привет, ребята, меня зовут Аня Нэш, это очередное видео на моем канале, так что не пропустите. Да, кстати, если вы еще не подписаны, не подписаны на мой канал, то обязательно подпишитесь, потому что я вас всех очень-очень жду. Ну и по названию ролика вы уже наверняка поняли, да, о чем мы сегодня будем с вами разговаривать. И не важно, что совсем недавно мы справляли Новый Год, Рождество, Старый Новый Год. Девчонки, я тоже это, из этих, ну, эти, которые обещают, что в понедельник 1 числа в 7 часов утра я как демона начну изгонять из себя салатики, селеточку под шубкой, тарталеточки с имитированной красной крой. Поэтому я хочу сегодня с вами поделиться своей историей. Она у меня, кстати, с продолжением, своим опытом, да, как похудеть к лету, как похудеть быстро, как похудеть за неделю. Все это, это вообще не важно. На самом деле, потому что те девчонки, которые сталкиваются да, с такой проблемой, с проблемой похудения, похудением экстренного характера, а потом говорят, конечно же о том, что чем это чревато, быстрое снижение веса чревато, чревато быстрому набору веса, ну такова природа, ну не зря же я создала на своем канале плейлист итоги недели, это воскресенье у меня будет выходить видео, в 8 часов вечера о том, где я буду рассказывать, какие результаты у меня получились, И... Это мое первое видео в этой рубрике. Еще я хочу поделиться с вами очень такой полезной, интересной информацией, которую я услышала от одного парня, и у меня, знаете, просто как вот пазл сложилось, ну и как это бывает. Я говорю сейчас о женщинах, у которых уже есть дети, вот у меня их трое, и я после... Всех трех беременностей я очень сильно поправилась. После второй беременности мне удалось похудеть на 22 килограмма. Я весила 58 килограмм. Я очень боялась поправиться, но вот после третьей беременности я пошла рожать 81 килограмм. Потом я сбросила до 63, потом опять поправилась до 70. Короче, вот эти вот качели. Но сейчас я взяла себя... В руки, как бы хочу сейчас опять этот э, эксперимент да, над собой провести, как я худела раньше Это получилось у меня, это был июнь месяц, я даже помню число Это было 4 июня 2018 год В этот день я решила, что все, хватит, стоп, мне надоело, я уже устала Мне тяжело было в этом весе, и я решила, что с этого дня я не ем сладкое то есть конфеты, печенья, булочки, хлеб, сахар в чистом виде. Сахар это зло, девчонки. Это зло. Это топливо для прыщей. Однозначно. Я каждое утро начала бегать. Первый месяц у меня не было результата вообще. Я, конечно же, очень сильно расстраивалась. Но спустя месяц я обнаружила, что у меня начали уходить бока. Большое отложение жировой массы у меня было именно вот здесь. Я заметила, что у меня я прям как-то начала... Уходить в объемах. Меня это вот настолько вдохновило, что я продолжала еще больше. И получается где-то за два месяца, то есть месяц у меня не было результата, да, и, и ну где-то примерно два с половиной месяца, скажем так. То есть после месяца еще полтора месяца, да, я похудела на 13 половиной килограмм то есть я потом теряла каждую неделю по одному килограмму но это конечно же еще не все я не хочу чтобы вы повторяли мой опыт потому что не каждому он подойдет это все-таки индивидуально все и зависит от человека потому что знаете, эти у каждого дудика своя методика да мои методики конечно же есть свои побочные эффекты, потому что я очень сильно стала мерзнуть. У меня обвисла немного кожа, появились морщины. меня, ну не то, чтобы, знаете, там прям как у бульдога обвисло. Нет, конечно же, но было немного заметно. У меня, знаете, стал такой сероватый цвет лица. Появились мешки под глазами. Мне хотелось человеческой плоти. Судя по описанию, я реально была похожа на зомби. В мой рацион входило очень малокалорийная пища, а, вообще это чистая математика. То есть вы потребляете, к примеру, 500 калорий, тратите 1000, вот и все. Ну и та полезная и интересная информация, которую я хотела с вами поделиться, рассказывал один парень, я, кстати, добавлю в описание к этому видео его профиль в ТикТоке. Вы можете зайти, посмотреть, я надеюсь, что я правильно передам его слова, да то есть как я это поняла. И слушайте внимательно. У меня сейчас, знаете, будет, короче, такое видео будет в стиле Елены Малыши. У нас в нашем организме есть два таких очень интересных гормона. Это инсулин и грилин. Инсулин, ну, все знают, да, что это за гормон. Грилин, я погуглила, грилин это гормон аппетита человека. То бишь, инсулин, да, что он делает. Когда мы с вами потребляем быстрые углеводы, то есть это какие-то шоколадки, к примеру, там сладкий чай. То есть сахар очень быстро всасывается в нашу кровь, вот моментально. И инсулин его, конечно же, выводит. То, что не успел, да, вывести... Ну, соответственно, все это откладывается туда, куда не надо И вот эти вот два гормона, они, ну, скажем так, в течение месяца 28-30 дней Они между собой, скажем так, договариваются, да? До этого, когда мы употребляли сахар, когда мы употребляли шоколадки Они питались, да, этими углеводами но по истечению месяца эти гормоны начинают употреблять как топливо наш жир. Поэтому мы начинаем уходить в объемах. Это, мне кажется, ну, настолько доступно и понятно. Поэтому, ребята, обязательно нужно избавляться от всего сладкого, избавляться от сахара в том числе. Кстати, да, ни, ни в коем случае нельзя допускать, чтобы мы были голодные, чтобы мы испытывали чувство голода, потому что это вызывает голодный, метаболизм то есть после того как мы там пару часов поголодали да как бы хотели кушать и мы например что-то съели такое организм обязательно высосет из этого и запасет и поэтому это будет бесполезно вот это вот голодание это все бесполезно поэтому обязательно 5 приемов пищи 5, 5 приемов пищи это завтрак обязательно перекус обед перекус и ужин запомните девчонки фрукт только утром овощи вечером и на обед на обед обед должен быть обязательно плотным то есть это салатик до в ладошке обязательно грудка до отварная ну и к примеру, что-нибудь из гарнира. Может быть, это будет булгур, или, может быть, это будет чечевица, ну, кому что. То есть, именно что-то белковое. И я вам хочу сказать, что, девчонки, вы никогда не сорветесь вечером. Если вы в обед плотненько-то хорошо пообедаете, вы никогда не сорветесь. Это я вам даю стопроцентным гарантию. Конечно же, девчонки, как не поговорить про мотивацию? Как вообще себя замотивировать? Я вообще всегда себя мотивирую, знаете, чем? Я придумываю себе какие-то образы. К примеру, на лето, да, например, это образы в одежде могут быть, и только те, да, образы. То есть я представляю себя там стойно красивой, ну и вы можете делать это то же самое. Потом следующее. Я мотивирую себя тем, к примеру, какую прическу я хочу на лето. И вы тоже можете это делать, да, к примеру, та прическа, которая подойдет именно только стройным. Я не знаю почему, но вот... Представляете себе именно это. Что меня еще вдохновляет? Меня, конечно же, вдохновляет и мотивирует музыка. Какая-то спортивная, может быть, музыка какая-нибудь, которая дает положительные эмоции. Музыка, которая связана с какими-то событиями, да, возможно, вдохновить и замотивировать вас может, к примеру, поездка... Куда-нибудь, да, летом, к примеру, вы планируете, конечно же, надо выглядеть, ну, скажем так, выйти из мая, летящий поход, возможно, это встреча выпускников, ну, банально, да, да, вот тоже хочется выглядеть хорошо. Вообще, просто что сделать, да, просто брать и делать, брать и делать. Брать, мать его, и делать! Потому что, знаете, ну живем один раз, как говорится, и меня иногда эта фраза очень пугает. И оно, девчата, знаете, вот как по конвейеру просто попрет. Кстати, да, я обязательно под видео прикреплю ссылку на один канал. Это, кстати, никакая не реклама, это чисто от сердца, от души. В общем, это канал Ти Джим, может кто-то знает, да, многие у нее там тоже очень большая аудитория, поэтому можете зайти, посмотреть, и, кстати, у нее есть очень интересный курс, он абсолютно бесплатный, то есть один ролик рассчитан на одну неделю, тренировка, вы можете ее использовать в течение 7 дней, ну, то есть это абсолютно бесплатно, еще раз повторю, да, то есть второй ролик, Следующая неделя, третий ролик, следующая неделя Может быть кому-то понравится, да, потому что заниматься дома, да еще и с результатом, как она говорит, это просто класс Ну что ж, девчата, если я вам была полезной, то обязательно поддержите меня подпиской, лайком И, конечно же, для того, чтобы не пропустить мои следующие ролики, обязательно поставьте на колокольчик Девчонки, всем пока-пока, всем удачи, всем желаю к лету быть стройными кстати, да, это не последнее мое видео, так что обязательно подписывайтесь, потому что каждый воскресенье будет выходить. Все, запомните. Все, пока-пока.